Друзья мои, скажите, вот у нас как бы формат сегодняшнего мероприятия какой он? Просто концерт или что мы вообще как? Ты, ты говорил, что там может быть кто-то что-то хочет там спросить или как-то как, как встреч или что-то спеть там, или это мы сегодня ничего не делаем? Нет, вопросы, как бы, снимаем, естественно. А. Это, ну это, короче, концерт. Скажи, ну это я скажу, про диски, про пластинки я потом скажу. Про не очень Нет, вопрос. Давайте, давайте, просто я. Мне кажется, что нам нет смысла делать какой-то перерыв, да, потому что, ну, как бы, если хотите, мы можем сделать, но мне кажется, мы хорошо сидим ну, и. Это, здесь да? не давайте, нет. вопросы. Вопрос. Какой а, процессор? Мне интересно, что с микрофоном. Это вокально гитарный процессор. Называется TC Electronic. Спасибо. Так, хорошо. Ну вы думаете да, про вопросы. А — Я, я могу только... сразу второй задать. — Давайте. — Почему плотник? — Ну, это длинный ответ, конечно, может быть, развернутый, но дело в том, что а, раньше, когда-то, у меня была группа, называлась «Лихолеси». Вот. Такая донбасская была группа, вот, и мы, я вообще сам родом из Горловки, там прожил до 14 -го года, вот. И мы, собственно, до 13 -го года был у нас такой проект, назывался «Лихолеси». Мы играли... С 99-го, наверное. Я очень пожилой человек, это я выгляжу очень хорошо. По принципу, все, по моему голову. Так, я, знаете, мне годков уже так это так натикало. Тут нормально. Да. Я застал. Я тоже был на концерте Вени Дыркина в 90 е Дай бог в памяти, в 8-м году. Да, так вот. А, и э, когда я понял, что нужно сменить формат, потому что мы играли такой традиционный русский рок такой, у нас была группа, мы так все, ну, ракешник такой играли, записали кучу альбомов, кучу песен, я их некоторые, кстати, вот сегодня, может быть, даже спою из репертуара того. Вот, и потом я решил сделать такой электронный проект, такой экспериментальной музыки, и понял, что самое лучшее название — это название моего email-адреса, он так у меня и назывался, есть до сих пор «Плотник 82, собака, мейл -ру". Я как бы решил, что это прекрасное название, и вот взял его, и я, в общем-то, на самом деле, первый артист, который взял название по своему почтовому ящику, вот так вот. А почему я назвал почтовый ящик там, вам? вот это вам я вам сегодня не расскажу, расскажу на следующем концерте через год. Вот, так что приходите, друзья мои, вот этот вот этот мы оставим вам на закуску, да. Счастливый билет В ней все просто и закономерно Ночь пришла, значит скоро рассвет Чин на годы идут за годами не минуты, мгновения века А у нас так бывает внезапно Из-под тишка Хуяк и лето Сразу после долгой зимы. Oh, Птица, Даже в полном забытой души И летят перелетные птицы У нас кусочек души И пускай в наше темное время С каждым часом все меньше тепла Но горячий камень уже стал главой угла Потому что и лето И лето остается занозы в душе, как раньше летов. Стал сентиментален но понимаю, что и это пройдет. И когда ты услетишь надо мною, совершать свой последний обряд, я попрошу, чтобы это случилось в конце ноября. Как и лето. Сразу навсегда и для всех. Как и лето. Полтым как поздний летом, Их уже не отпустит нижды. Летов — это маленькая жизнь.